Привет, привет всем, как слышно меня? Поставьте каких-то плюсиков, тут я уже хочу проверить свою технику, потому что вижу, что сбои на линии иногда подходят. Здравствуйте, здравствуйте, друзья, отлично слышно, видно, видно, слышно и видно, все отлично. У меня большая просьба, вы действительно, если вы чувствуете, что у вас плохо слышно или плохо видно, или какие-то сбои на линии, перегрузите браузер или найдите лучшую точку доступа, потому что очень обидно, когда выступают мои коллеги, мои партнеры с, с моей точки зрения очень интересной, важной информацией, вдохновенной, эмоциональной, и вы в этот момент теряете связь, очень, очень как бы обидно, очень хочется, чтобы вы были с нами, чтобы вы чувствовали и эту энергию, которая, собственно, сегодня у нас стоит в нашем чате. Вот, поэтому... Просто перегружайтесь или найдите лучшую точку доступа. А я со своей стороны хотел бы вас поздравить со всеми прошедшими праздниками, с Новым годом прошедшим, уже наступившим Новым годом. Я очень надеюсь, что 2021 год даст нам больше позитива, чем 2020 год, который был связан больше с коронавирусной инфекцией. Это одно из самых упоминаемых терминов за прошедший год. В свою, в свою очередь мы этот год использовали для перегруппировки, для перестройки. И я очень благодарен всей своей команде, за то, которую мне удалось вовлечь в процесс изменений. Сегодня наша презентация в основном, конечно, нацелена на лидеров. Я хотел бы больше поговорить о тех, о тех идеях, о тех мотивационных инструментах, которые зашиты в маркетинг-план, которые дают возможность, ну, во-первых, развиваться, а во-вторых, действительно достигая каких-то более-менее, более почему, более, почему не больших, а более-менее значимых результатов, потому что Вадим в своей предыдущей презентации действительно акцентировал внимание на то, что, что действительно этих результатов может достичь каждый Почему это так, он тоже рассказал. Поэтому э, про те мотивационные инструменты, которые нас ждут, которые заложены уже на сегодняшний момент в маркетинг-план, э, будем говорить о travel-бонусе, будем говорить об автопрограмме и о таком новом на сегодня... Эм, органе не знаю новом таком такой структуре в, в, в, у нас в компании как координационный совет поговорим расскажем покажем что к чему вот и немножко истории Гуль нас попросила сказать сколько сколько лет я в компании ламбре я занимаюсь компанией брендом представительством уже на протяжении 21 года, по сути, потому что я начал сотрудничество с компанией в конце 99 -го года. В 2000 году мы провели первое, первую презентацию в Москве. Я помню, Вадима Ефимова еще на первом московском семинаре, так называлось, когда присутствовало 52 человека, приехали они из, со всех регионов России, 52 человека приехал президент, еще тогда со мной незнакомый, вот. И мы начали наше плодотворное взаимодействие, а, с того, что он начал задал мне вопрос: а ты не хочешь ли поучаствовать в нашем бизнесе, позаниматься на, на моей компанией? Ну, собственно говоря, <связывая> судя по тому, что я здесь, видимо, ответ был утвердительным. <связывая> вот. И вот 21 год я занимаюсь этим бизнесом. Я понимаю, что за 21 год я, конечно, пересмотрел многие какие-то подходы к сетевому маркетингу вообще в принципе переоценил многие какие-то нюансы, которые действуют в сетевом маркетинге изучил много компаний, которые работают на рынке как в России, так и не только вот и конечно же тот я, который был 21 год назад на первом семинаре, который была Татьяна Крылова, вот, это совсем э, два разных человека, две разных компании. Я еще раз подчеркну, что за <клес> согласен с Вадимом, что все изменения, которые мы командой э, делали за последний год, они, во-первых, назрели уже не в 2020 году, а раньше, но благодарен всей команде, которая, во-первых, отозвалась, во-вторых, э, увидела важность и вовлеклась в процесс переформатирования маркетинг-плана. Почему? Потому что. Ну, действительно, было страшно, потому что маркетинг-план – это базовая основа любого, любой сетевой компании. Не мотивационные программы, а именно маркетинг-планы, поэтому, изменяя базовые как бы, основы, действительно, ты боишься от того, что потеряешь то, что есть. Однако, Однако, когда пришла первая волна пандемии, и маркетинг-план еще не работал тогда, новый маркетинг-план, я понял, что все изменения, которые мы внедряем в новую конструкцию маркетинг-плана, они очень своевременны, потому что мир, конечно же, вернется, я очень надеюсь, к потому что он вернется после пандемии в какое-то первозданное состояние, как говорил Мачи Монгерт. Мы опять встретимся вживую, не, не через экраны мониторов. Однако мир никогда уже не будет таким, как он был раньше, он будет двигаться вперед. Соответственно, все инструменты, которые мы делаем, разрабатываем, они настроены на будущее, я еще раз подчеркну, что я очень благодарен команде в составе Гульнаса Дрисова, Вадима Ефимова, у нас была молодежная составляющая в команде в лице Марины Бородиной, представителя в Беларуси и Толшин Перминовой за то, что мы действительно проделали эту, в одну в свою очередь, ну, непростую работу, но интересную, важную, очень динамичную, драйвовую какую-то работу, которая уже показала первые плоды. Мы действительно на этапе, как говорил Вадим, на этапе перехода просели. Однако уже в декабре мы увидели, что мы очень быстро стали восстанавливаться. И могу сказать, что если бы один план мы не ввели в том виде, в который ввели на второй волне пандемии, то мы бы упали точно так же, как в апреле на первой волне. А нам удалось как бы гораздо плавнее пройти вторую, вторую волну коронавируса. И маркетинг-план дал свой, как бы, свой результат, свою позитивную струю в этом смысле. Поэтому команде огромное спасибо за то, что увлеклись, за то, что действительно маркетинг-план, Вадим уже говорил сегодня об этом, получился очень как бы... Ну, он переплетен ниточками, каждая часть маркетингового плана, каждый бонус переплетен такими ниточками, при которых на старте люди, которые только начинают этим заниматься, они выстраивают свой бизнес, вовлекая людей, может быть, ориентируясь на первый бонус, который является бонусом наставника, но уже подсознательно эм, так сконструирован маркетинг план, что они выстраивают свое будущее, как бы нацеливаясь на командный бонус, о котором говорил, опять же, Вадим. Поэтому весь маркетинг-план очень пронизан такими тонкими мотиваторами. Мы действительно очень много приложили к этому сил, много анализировали, делали тестов. В общем, гордимся тем, что создали. Кратко могу сказать только, что я доволен результатом, хоть он пока, в общем-то, кажется незначительным, но... Знаете, я могу сказать, что за последние несколько лет я уже не помню каких-то мероприятий, может быть, структурных мероприятий, которые инициировались самими лидерами, топ-лидерами. Это первое мероприятие в 2021 году и, в принципе, через достаточно долгий промежуток времени, которое инициировано топ-лидерами компании. И для меня это очень большой как бы такой, фактор, показатель того, что мы действительно пошли по правильному пути при том, что Вадим, может быть, не сделал акцент на том, на, когда, рассказывая о своем примере, когда он рассказывал о бонусе наставника и бонусе роста. Он, возможно, не сделал акцент на том, что это действительно его личная заслуга, то есть рекрутированных людей за первый месяц работы, за один, за один всего лишь месяц работы с новым маркетинговым планом. Это его личные, как бы, зарекрутированные люди и сам факт такого вот вовлечения, в личный рекрутинг, вовлечение людей, создание проектов, которые называются там, «Марафон» у Вадима Ефимова, проект «Первые деньги» Гульнаса Дрисовой. Это ну, тот, тот фактор, тот показатель, который говорит мне о том, что действительно мы с командой сделали, с командой сделали правильный выбор и пошли по верному пути. Какие же были… Я кратенько сегодня расскажу о первых таких итогах. Для меня действительно то, о чем мы говорим о создании проектов, развивающих проектов топ-лидерами, это первый критерий. Если говорить по, на уровне компании, то действительно мы, вот я э, сделал анализ первых трех месяцев, соизмерил э, два месяца, которые были по объему продаж ну соизмеримы. Это было, допустим, октябрь э, 2020 года и апрель 2020 года, где э, объем продаж был соизмерим в баллах и посмотрел на сумму выплат бонуса совокупную и обнаружил, что мы при соизмеримых продажах продуктов мы выплатили в сеть на 61, почти на 62% больше бонусов за построение структуры. То есть, условно говоря, ту задачу, которую мы поставили себе перед началом работы над новым маркетинг-планом, о том, что мы хотели показать деньги, мы хотели вознаградить людей за построение структур, мы решили, оно в принципе выражается в цифрах, плюс 60%, 60% с лишним процентов, это достаточно существенный показатель. Таких, скажем так, существенных изменений у нас, ну, наверное, не было еще никогда. У нас были изменения маркетинг плана, но такое существенное изменение в выплате за построение сети, это такое первое изменение. И Вадим Ефимов говорил о, о об одном из бонусов: у нас их достаточно много в новом маркетинг-плане. Могу, в принципе, спросить участников, сколько у нас бонусов предусмотрено. Вот если ответите, кто первый ответит, сколько бонусов предусмотрено в новом маркетинг-плане, тот молодец. Цифру напишите в чат. Заодно проверим звук. Ух ты, Татьяна Крылова. Прям сходу. 9. Это 9. Это цифра 9. Действительно, у нас 9 э, видов бонуса. И Вадим Ефимов начал говорить об одном из бонусов: это бонус наставника. Действительно, тот, тот, тот, тот элемент, который мы интегрировали, э, для того, чтобы люди получили возможность зарабатывать деньги, не, еще не развив, может быть, своих структур. Да, ребята, вы молодцы, потому что все в основном написали 8 или 9. Их 9. Понятно, что часть бонусов относится к неким мотивационным программам, поэтому, может быть, есть такие вот метания 8 или 9. Однако их 9. И вот бонус наставника – это тот бонус, который мы ввели для того, чтобы вознаградить, чтобы люди почувствовали первые деньги, еще не выстроив больших структур. Вкратце покажу, как выглядит бонус наставников уже не по тестовым файлам, которые мы делали перед запуском маркетинг плана, а по на реальных цифрах. Каких значений он может достигать? Потому что каждый из вас, каждый из тех, кто вовлекает, развивает структуры, строит бизнес в направлении развития структур, он наверняка почувствовал изменение бонуса. Если вы почувствовали это изменение, напишите тот, кто почувствовал. Я видел здесь Татьяна Крылова уже высказывалась по поводу маркетинг плана. Покажу, какие значения может достигать этот бонус уже на существующих цифрах. Вот здесь фактически сделана выдержка из нескольких, ну, там из восьми человек, которые получили ну, более менее существенные значения. Здесь у нас приведен максимальное значение за три месяца. У нас есть 882 евро 80 тысяч рублей. Это максимальное значение бонуса, кто, бонуса наставника, которое уже выплачено э, консультантом за развитие структуры. Поэтому этот бонус действительно крутой, кто-то здесь написал вкусный, вы его наверняка почувствовали, и мы действительно очень горды тем, что нам удалось создать такой вид бонуса, который фактически действительно вовлекает, привлекает ребят и девушек в бизнес. Теперь о мотивационных программах. Конечно, еще раз повторюсь о том, что, безусловно, мне как человеку, который я люблю работать в командах, я люблю работать с лидерами, и когда мы начинали работу с маркетинг планом, очень важно было получить какую-то поддержку единомышленников, и я действительно ее нашел в лидерах нашей компании. И вам этого же и желаю, поэтому, в принципе, конечно, двигаться в кругу единомышленников очень ценно, очень важно, очень круто, я бы сказал, потому что они поддерживают твои идеи, они высказывают свои идеи какие-то, которые внедряются в, какие в рабочие инструменты. Очень-очень много инструментов, высказанных, предложенных лидерами компаний, было внедрено, интегрировано в маркетинг-план, и… Поэтому само движение в лидерском составе оно для меня очень ценное с точки зрения э, эффективности взаимодействия, потому что мы можем создавать такие продукты, такие элементы, такие э, мотивационные инструменты, которые действительно будут вдохновлять людей, работать на их э, мотивацию и в том числе на их э, на, на развитие их бизнеса. Первым таким инструментом в маркетинг-плане э, я бы назвал… Э, Travel бонус. Вообще, конечно, travel бонус он у нас существовал и э, до сегодняшнего момента и вообще по большому счету сама идея э, путешествий она заложена в ценностях компании. Мы давно путешествуем, много путешествуем. Э, Путешествовать любит президент компании, любит необычные путешествия. Собственно, мы когда э, делаем свои программы путешествий, э, мы тоже стараемся делать их необычными, интересными. Сейчас немножко об этом поговорим, потом поймем, как же выстроен travel бонус на сегодняшний момент. За пройденных 20 лет мы проехали много стран, на самом деле. Я не знаю, может быть, кто-то назовет правильную цифру количества стран, которые мы посетили за 20 лет с лидерским составом. Буду благодарен за цифру в чате. Вот. Кроме путешествий у нас есть такая, такая интересная события, которые мы открыли впервые для себя в 2009 году, если я не ошибаюсь, это была семейная ассамблея. Впервые она была переведена в, под, под Санкт-Петербургом, в одном из домов отдыха, куда мы позвали не только консультантов, которые строят бизнес, но их семьи, их с детьми, и поняли, что такой формат, он очень востребован и очень важен для, для людей в нашей компании. Почему? Потому что мы, конечно, в быту, в, своем, в своей работе очень много времени уделяем сам, ну, как бы бизнесу, работе. И иногда, может быть, теряем то самое важное, что то, о чем говорил когда-то президент, о, о семейных ценностях, о, о семье, потому что, если вы знаете, то в бизнес Ломбре вовлечена практически вся семья нашего президента. И мы теряем иногда в нашем непрерывном бегун вот, в нашей какой-то активности. вот Самое важное, наверное, коммуникация с нашими детьми, умение видеть в них сильные стороны, умение давать им возможность показать наши сильные стороны. Потому что все активности, которые мы делали в, на протяжении этих девяти ассамблей, мы действительно старались сделать так, чтобы не только мы делали что-то для детей, но и дети для нас, где они могли открываться по-новому, где они смотрели учились настраивать коммуникации с такими же, как и, как и они. И это очень важный навык, умение коммуницировать, умение выводить, находить как бы, контакт с, со сверстниками с, на уровне интересов, каких-то ценностей. Нам Мы увидели, что такие мероприятия востребованы. За свою историю я сделали 9 таких мероприятий, куда выезжали дети наших консультантов, лидеров, в том числе и мои. Они уже давно выросли, но э, воспоминания о тех временах всегда у них остаются в памяти, потому что это для них нечто незабываемое. И в этом году мы действительно тоже проведем такое мероприятие, немножко попозже я о нем скажу. Э, попозже я о нем скажу. Э, мы эту традицию, традицию будем продолжать, потому что считаем, что семейственность, вот, умение э, жить в своей семье, двигаться в своей семье. Умение строить бизнес с семьей – это как бы очень важные навыки и ценности, которые помогают людям ну, как бы полноценно, сбалансированно развиваться не только в бизнесе, но и в отношениях семейных. Вот, значит, здесь у нас сьерра леона Сенегал, Дакар. Я так понимаю, Сергей высказывает, какие страны мы посетили. Нет, мы посетили немножко другие страны. В Сенегале, возможно, были какие-то из наших лидеров, однако корпоративные выезды компании мы сделали в 14 странах мира. В 14 странах мира какие-то мы попадали несколько раз, может быть, даже 3 или 4 раза. Мы несколько раз были во Франции и несколько раз были в Польше. Попадали несколько раз в Италию разными способами. При этом у нас было два круиза на таких на круизных лайнерах. У нас было две яхтенных регаты, где мы э, научились не только отдыхать на... Э, активно отдыхать с помощью ветра, но и э, научились каким-то командным взаимодействием. Это очень интересный опыт. Наша, э, э, флаг, наш бренд, наша компания, он побывал и на морских глубинах, мы фотографировали э, и под водой этот э, флаг, и в, на горных вершинах, на Эльбрусе он побывал и в масайских, в африканских племенах, он тоже побывал, вот на фотографии вы видите удивленных товарищей из, из Африки, которые разглядывают с интересом наш бренд. Мы, в принципе, были в 14 странах, и мы действительно продолжим это путешествие. Это, как правило, мы, мы планируем в этих путешествиях развивать лидерские какие-то, Мероприятия нацелены на развитие лидерских потенциалов. И, конечно же, эти мероприятия они ценны не только местом, но и командой, в которой вы попадаете туда. Потому что, безусловно, за ту неделю, там, или, там 8 дней бывает, 9 дней, 6 дней, по-разному это бывает. Вы можете не только увидеть новые страны, новый опыт новых людей, вы можете поделиться опытом со своими коллегами, узнать, чем они дышат, как они действуют, как они продвигаются вперед, как они растут. И это очень важно и ценно для нас. Поэтому, конечно, и выезды в такие вот интересные страны. Мы были на французских плантациях винограда и в винодельнях крутых, и знакомились с собственниками этих виноделин. Они... Они не дешевые, безусловно, однако, что мы можем предложить вам с точки зрения участия в этих мероприятиях? Во-первых, действительно достигать уровня, как минимум, мастера по маркетингу плану. И в нашем маркетинг плане предусмотрено такой вид бонуса, как бонус путешествий, travel бонус. Он выплачивается в количестве 100 travel youth, что равно 100 евро и выплачивается э, за достижение следующих результатов. То есть на уровне мастера, если вы достигаете уровня мастера, это значит, что под вами не квалифицировался ни один из лидеров, вы получаете 100, 100 travel youth э, в месяц. Соответственно, на уровне менеджера от 2000 баллов за личную группу тоже 100 travel youth. 100 travel youth немножко заговариваюсь. А, это означает, что за год можно э, нас, э, накопить 1200 travel youth, 1200 евро, которые можно потратить не только на корпоративные выезды, но и на мероприятия, которые будут организовываться компанией. А, а какие мероприятия мы планируем в этом году? А, семейные, да, Душевные семейные, семейные события. Мы планируем в этом году выезд на Розу Хутор. А, это место, которое мы любим, которое любит нас куда мы выезжаем с детьми, поэтому в июне мы планируем туда попасть. Надеюсь, что нас не подведет наша, наша эпидемиологическая ситуация. И второе корпоративное, корпоративное мероприятие. Мы ежегодно сейчас устраиваем лидерские выезды. В свое время мы поменяли даже отчетный период в году, когда лидерские выезды вместо того, чтобы организовываться весной, стали организовываться осенью. Это была одна из причин, понятно, что не самое главное, но одна из причин, почему мы поменяли отчетный период, для того, чтобы лидеры могли выехать в какую-то страну, то есть более комфортные условия для выезда, допустим, в октябре, выехать в какую-то из стран, ну, гораздо комфортнее, чем это сделать, например, в марте, потому что погода в нашем полушарии, она все-таки в октябре комфортнее. Поэтому мы поедем, обязательно куда-то поедем на лидерском выезде в октябре. А страну, к сожалению, я сейчас пока не рискнул озвучивать. Почему? Потому что, ну, думаю, что комментарий здесь излишний, потому что, ну, потому что как только появится понятная страна, которая нас готова будет принять, и мы увидим, что туда ехать безопасно, мы обязательно спланируем с вами выезд. И, и я вас призываю к тому, чтобы действительно к этому моменту уже Добраться, Если вы еще не находитесь не на уровне лидера, как минимум, добраться до уровня лидера, потому что вы будете, еще раз подчеркну, в команде с такими же, как и вы, в команде лидеров, единомышленников, что гораздо ценнее, чем просто съездить в тур-поездку. Вот. Поэтому двигайся. Второе. Вторая, это програ... Вторая программа мотивации, которая заложена в анкетинг-план, это автопрограмма. Она у нас действительно тоже действовала уже много лет, она меняла свой вид, она начиналась с… мы и дарили машины, и выдавали машины в пользовании и по-разному это было, и в клубах у нас были автопрограммы. А на сегодняшний день, мы, как, и ав... как и travel бонус который был у нас в рамках клуба, командой было принято решение упростить условия попадания, получения travel-бонуса, и ровно также было принято решение упростить условия в автопрограмме, потому что автопрограмма была сложна к пониманию. Мы пришли к выводу, что нужно сделать более простые, простые условия для понимания и, соответственно, предложить возможность нашим лидерам пользоваться автомобилями, как, собственно говоря, делают многие из компаний в современном мире MLM, Долго размышляли над тем, собственно говоря, как это сделать, что это сделать. И с моей точки зрения делали действительно простые условия. Ключевые условия этой автопрограммы состоят в том, что мы предлагаем автомобиль по условиям автопрограммы при достижении уровня от директора. Сейчас покажу условия на следующем слайде. Которые говорят, говорить будут о тех условиях, которые нужно выполнить для попадания в автопрограмму. И после э, окончания срока действия автопрограммы вы получаете этот автомобиль без дополнительных доплат э, в, свою, в свою собственность, собственно, распоряжайтесь дальше, как хотите. Э, программа рассчитана на 5 лет. И вот условия, которых, которые нужно выполнить для того, чтобы э, сесть на, за руль э, автомобиля. Сразу скажу, что. Когда мы делали автопрограмму, мы тоже задумывались о брендах, понимали, что Мерседес с Мерседесом, он часто встречается в других компаниях, не хочется повторяться, и мы выбрали прямого конкурента бренду Мерседес, бренд BMW, он был предложен в команду, и команда сказала, слушайте, бренд BMW это круто, конечно, но девочки любят Lexus, и поэтому по факту того что у нас в компании много девочек мы решили бренд расширить бренд расширить до уровня еще lexus но нас lexus и один из самых интересных автомобилей с моей точки зрения когда выбирали автомобили я задал вопрос одной своей коллеги которая не важно коллеги спросил как тебе бренд мини она говорит слушай ну какая девушка не любит мини все любят мини у нас появился автомобиль «Мидинг», который, собственно говоря, с которого начинается автопрограмма. Автопрограмма нацелена на то, чтобы действительно дать возможность нашим лидерам передвигаться на достойных, статусных, очень кайфовых машинах. Я могу сказать, что я сам являюсь пользователем автомобилей BMW, ездил на Lexus. Более драйверских машин, ребята, у нас на рынке сейчас, ну, ну, я не увидел. Недавно как бы тестировал разные бренды в том числе, просил наших ребят, лидеров, потестировать. Вот реально те автомобили, которые предложены на сегодняшний момент в автопрограмму, те бренды, которые за которые, от которых вы будете получать удовольствие. вот От езды, от пользования, от того, что люди на вас будут смотреть, от того, что автомобиль будет брендирован, классным брендом, вот, вот правда получите удовольствие. Вот, поэтому первое условие, которое необходимо выполнить для того, чтобы зайти в автопрограмму, это стать директором с групповым оборотом. То, о чем говорил Вадим сегодня, и те результаты, которые он показал уже за один месяц, говорят о том, что действительно попасть в эту программу ну как бы не то чтобы не сложно, нужно как бы поработать, но абсолютно реально. То есть мы говорили о планах э, на этот год с нашими лидерами, и я услышал интересную цифру, она просто задала вопрос, говорю, ребят, а вы планируете сколько человек вывести из своих на автобонус в этом году? И мне э, сказали, что суммарно я посчитал количество автомобилей, я услышал 11 автомобилей, э, наши топ-лидеры планируют э, что, наши топ-лидеры планируют, что 11 человек из их структур получат автомобили по автопрограмме в этом уже в этом году. Поэтому если вы хотите стать частью этих 11 человек, если вы чувствуете все силы, если вы понимаете, что э, это вам по плечу, и вы понимаете, что не нужно ждать вот. Э, мира подарков, им нужно завт... завтраш... с завтрашнего дня вступать уже в работу, не тяните, потому что эти автомобили вас будут ждать, они будут крутыми, они будут брендированными, они будут удобными, они будут комфортными, они будут такими, э, по, по поводу которых вам будут завидовать. Вот. И что в этом смысле важного хотел бы еще дополнить, что э, вот я просто недавно услышал такой интересный вопрос. Из какого бонуса будет оплачиваться автомобиль для консультантов? Просто еще раз повторюсь, что это дополнительный бонус, это не из какого бонуса, это дополнительный бонус, который предназначен для консультантов, для лидеров компании. Он выплачивается компанией, не консультантами, при, при выполнении условий. То есть это дополнительный бонус. Слышал также вопросы, что, что будет с автомобилем после окончания программы. После окончания программы он перейдет в ваше пользование. То есть он, перейд, он, он станет вашим, он, собственно, и так будет вашим, просто он останется у вас, вы сможете с ним делать что хотите. Это как бы ваши, это ваша уже воля, ваша фантазия и воля. Можно ли участвовать в, автомобиле несколько, в автомобильной программе несколько раз? Да, можно участвовать. Вы проходите одну автомобильную программу, потом... Открываете в новую автомобильную программу и, ну, собственно, развиваетесь настолько, насколько вам этого бы хотелось, настолько, насколько вы себе построили стратегию, тактику и насколько вы двигаетесь вперед. Что важно еще? В этом году появится новая форма взаимодействия с лидерами. Вадим Ефимов много говорил про командный бонус сегодня, и я бы хотел, наверное, дополнить его выступление словами о неком некой новой форме взаимодействия с лидерами. Это так называемый координационный совет. В январе мы создадим такую конструкцию. Я создам и чаты под координационный совет и систему взаимодействия. Почему? Потому что еще раз вернусь к началу нашей презентации о том, что движение в команде, в команде лидеров, заточенных на результат, активных, прогрессивных креативных Это очень ценная и очень эффективная форма взаимодействия. Поэтому мы создадим координационный совет, куда попадут, конечно же, не все, но туда попадут те, кто, собственно говоря, выполняет условия развития по командному бонусу. То есть те люди, которые получат командный бонус, они попадут в, в, в команду, то есть поэтому и есть командный бонус, что они попадут, попадут в команду лидеров, координационную команду, которая будет влиять на, на тактики и стратегии развития команд э, компании на, на, на, ну, на территории России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Вот. Я вас приглашаю в эту команду, потому что жду там. Э, очень хотелось бы видеть, понятно, что многие здесь присутствующих, а может быть и немногие, э, не попадут в этом году. Но те, кто попадут, очень жду, буду вас приветствовать в новой команде, в новом статусе координационного совета. У нас там будет выстроена постоянная коммуникация и общение, мы будем решать такие тактические и стратегические задачи. Вот Хочу сказать, что одна из задач, которая может быть один из видов бонуса который или программ, которая уже прозвучала в презентации Вадима Ефимова, это жилищная программа, она уже была инициирована одним из участников координационного совета будущего. А, уже у нас есть такие ребята, которые находятся на командном бонусе. И мы а, берем в разработку такую задачу подготовки и внедрения в этом году жилищной программы а, в альтернативу автомобильной программе. Почему? Потому что, а, как говорится, не только ездить, но и жить хорошо. Да? Вот, так что будем путешествовать, друзья, будем ездить на, на, на крутых машинах и будем жить в хороших условиях э, с командой лидеров, поэтому присоединяйтесь, очень-очень-очень э, жду вас там, э, очень надеюсь на то, что ваше участие в сегодняшнем нашем мероприятии будет тем толчком, тем стимулом, тем аргументом для вас лично, э, который вас приведет в... Как бы в ту лидерскую среду, где вы почувствуете себя комфортно. На сегодня, наверное, у меня все. Сейчас почитаю вопросы быстро. Давайте так, чтобы сейчас не забирать время, я вижу вопросы по самим программам. Супер тачки, все отлично. Половим получить, конвертировать в купюры. Давайте так, все детали по автопрограмме, чтобы сейчас не, не, не съедать время до следующих наших выступающих. Задавайте, пожалуйста, вашим наставникам. Мы по автопрограмме тоже будем делать отдельные мероприятия. но ну, больше всего информации будет у ваших наставников. Поэтому задавайте вопросы, получайте ответы. Все эти нюансы будут предусмотрены. Деньгами, к сожалению, получить автобонус нельзя. Это, как бы, сразу скажу. Вот. И ну, как бы все на сегодня. Жду вас в лидерской тусовке, друзья, очень рад вас сегодня приветствовать после долгого перерыва, надеюсь, что наши встречи будут более регулярными, чем в прошлом году, ну и всего самого наилучшего, с новым 2021 годом, с новыми успехами и удачи. С вами был Константин Спиченко, пока. Константин, спасибо огромное. Давайте поблагодарим Константина за такие великолепные новости. А Ребята, мы... я, я упустил одну важную вещь. А, так, да. Я У нас действительно в этом году будет фестиваль «Увидел вопрос». Спасибо за вопросы в чате, поэтому... Вас это тоже призываю быть более активными по поводу итогового мероприятия. Мы действительно планируем итоговое мероприятие в осень, после чего мы и поедем в лидерский выезд. А на сегодняшнем мероприятии мы разыграем еще один приз. Вот. Мы поскольку поедем летом в Розухутор, я надеюсь, это будет Вот. мы от компании предлагаем в розыгрыш один приз в виде одного билета на, на участие в этом Мероприятие и уверен, что вам оно зайдет. Поэтому от компании в сегодня такой суперприз. Ребята, так что участвуйте, не уходите с мероприятия, участвуйте, выигрывайте суперприз и присоединяйтесь к команде в «Розу Хутор» в 2021 году. Удачи!